Лайвиси Доктор Лайвиси ранен. Его надо спрятать. Выздоравливай, Лайвиси. Через ущелье у старой мельницы мы приберемся к лагерю и снова пойдем в наступление. Наш отряд в Южной Долине потерпел поражение. Доктор Лайвеси с несколькими бойцами отступают вдоль берега по направлению к бенболу. А почему же вы здесь, капитан? Мой командир, у нас нет пороха, нам нечем драться. Пороха? У вас нет пороха? Ну, с порохом сумеет драться каждый. А сабли? А ножи? А зубы? которыми можно перегрызть врагу глотку Или у вас уже не отстало зубов, капитан? Вот порох, смолят Но ведь это последний. Да, последний. Значит, надо беречь порох. Значит, надо... Расплох напасть на этих бешеных псов И у них отобрать поров, И потом вы забываете, смолят О наших друзьях из свободной Франции С часу на час должен прибыть корабль с оружием Но может быть разумнее Самое разумное, смолят Исполнять приказ командира Пробиться к бенболу и выручить Лейбеси его ребят. До скорого свидания, миссис Докинс. Берегите Лайбеси. Рому! Дени, Хорошо, мама! Я у вас погащу. Я человек покладистый. Ром, свиная грудинка, яйца, вот все, что мне нужно. До этого миссис неспокойно на острове зовите меня капитаном да поменьше болтайте что я здесь живу помните наверху господину капитану у нас нет слух только я с дочкой тем лучше этот сундук я люблю носить сам Смотреть а в оба на вахте. Если появится моряк на одной ноге, свистать всех наверх. Ларис! Жень. А кто там стучал внизу, Жень? Не волнуйся, Жень. Это какой-то моя. Он будет жить на величине. Спасибо, Жень. Приятели, смелее разворачивай парус, йо -го -го, веселись, как черт. Хозяйка. Рому. Где же ты, дорогой Билли? Отчего не выходишь встречать своего старого корабельного друга? Я принес тебе привет от одноногого. Не убиты пулями, Других убила старость. йо -о -о, все равно завод! Я, я, я, я. Попугай старого пленца! Значит, и ты здесь бил. Выходи скорее! Или ты что, решил со мной играть в прятки? Да-да! Ты выследил меня, Дик. Говори, зачем пришел. Я пришел за картой. Не сумели сберечь своего, теперь гонитесь за чужим. Ходи вон. Эх, били, били. Много воды утекло с нашей последней встречи. У тебя даже стала короткая память. Ты забыл законы джентльменов удачи? Дай мне твою правую руку. Черная метка! И все равно я не отдам карту! Левиси, это тот моряк, о котором я вам говорил. Он ранен. Рому! О. Слово Ром и слово смерть для вас означает одно и то же. Поверьте мне, я доктор. Все доктора швабры, что они понимают в моряках? Я был в таких странах. Где жарко, как в кипящей смоле, где люди так и падали от желтой лихорадки, а землетрясения качали сушу, как морскую волну. Что знаете вы, доктор, об этих местах? И я жил Ромом. Да-да! Ром для меня был и мясом, и водой, и женой, и другом. Негодяи, пронюхали, где я. Я не боюсь их. Биллибонс отдаст концы и снова обставит их. Дик страшный человек. Но одноногий, который его прислал ко мне еще страшнее, не отдавайте им сундук. Не отдавайте! Там... там есть карта. Я один знаю это место! Старый Флинт сам передал мне перед смертью! Смотри, моба, на вахте! Рому. Эта карта должно быть спрятана здесь. Он все время говорил о сундуке. Он из шарки знаменитого пирата Флинт. Вот как. Именем короля. Мы ищем бунтовщиков, поднявших восстание в Южной долине. Восстание? Какое восстание, Санов? Не прикидывайте с дурочкой, у нас есть точные сведения, что вы даете приют этим родбойникам. А помните, сэр. Ну, довольно болтать. Приступить к области. Здравствуйте, сэр. Вы кого-нибудь ищете? А у нас никого нет, сэр. Один только постоял, билибой. Да Мы брат... это сами увидим. Эй, кто здесь? Имя. Мое имя Билли Бонс. Называют меня капитаном. С какого корабля? Этот глаз я потерял на корабле неустрашимого адмирала Гока. Жду нового боя, чтобы потерять и второй. От команды адмирала Гока? Я рад вас видеть. Нравится. Есть печальные известия. сбила корабль, на котором наши друзья из Франции везли нам оружие и порох. Мой командир, у нас будет оружие, у нас будет порох. Вот смотрите, эту карту мы нашли в сундуке убитого здесь моряка Билли Бонса. Это карта острова, где знаменитый Флинт Хранил несметные сокровища и оружие пиратов. Но чтобы доплыть до этого острова, нам нужен корабль, нужны деньги. Если мы отдадим половину этих сокровищ какому-нибудь богачу, ну хотя бы этому мошеннику Трелони, он даст нам сколько угодно денег на снаряжение экспедиции. Трелани? Как можно иметь дело с этим грязным ростовщиком? Иного выхода нет. Надо перехитрить эту шельму. Попробуем расплатиться из его кошелька. Это будет единственный случай, когда проценты получат те, кого он грабил всю жизнь. Но если он знает, кто мы такие. Позвольте мне переговорить со Скварием Трилани. Если пойду к нему я, он ничего не будет подозревать? Прекрасная мысль, Джейн. Идите. Но только-то это должна быть страшная тайна. Дитя моя. Неужели ты не знаешь, что я нем, как могила? Твой отец сорок лет арендовал у меня землю. Тебя я знаю с пеленок. Ты можешь мне довериться вполне. Сэр, вы можете стать во много раз богаче, чем теперь. Вы, сэр, можете овладеть несметными сокровищами. Да! Но вы побоитесь, сэр. Пусть себя это не смущает. Говори, говори, дитя мое. Сэр, слышали ли вы о капитане Флинте? Слышал я о Флинте. Это был самый кровожадный из всех пиратов. Он ограбил и потопил сотни кораблей. Ох, это был смелый разбойник. Откровенно признаться, тебе я иногда даже гордился тем, что Флинт англичанин. А ты почему, спрашиваешь, слышал ли я о Флинте? Потому что есть люди, которые знают, где зарыты сокровища Флинта. Ну говори, говори, я тебя говорю только, помни, что это тайна, страшная тайна. Никто не должен знать об этом. Я только вам сказала, сэр. Ну да ты мне, я другому и будет знать вся страна. Ну, ну говори, говори, говори. Да, но помните, что половина сокровища должна принадлежать тем, кто откроет вам эту тайну. А может быть треть? Нет, сэр, половина. Ну, хорошо. Только не мучи меня, ну не мучи меня. Мой командир, мы готовы к отъезду. Ну, добрый час, Рэбити. Вы, Смолет, только вам мы можем доверить такое трудное и опасное дело. Зорко следите за этой бестией. Трелони, от него можно ждать любой подлости, любого предательства. Каждый час, каждую минуту вы должны чувствовать биение наших сердец. А мы будем чувствовать биение ваше. До вашего возвращения продержимся. Только скорее, и с пустыми руками не возвращаться. Ну, желаю успеха. Прощайте, Джейн. Лайс, возьмите меня с собой. Нет. Это невозможно, Джинни. Я не могу вас подвергать такой опасности. Долга. Нет, нет, это невозможно. Вы нас задерживаете, доктор! Невозможно! Этим чемоданом, смотрите в оба, там важные документы. Надолго пожаловались, Мне нужно купить корабль. Мы отправляемся в опасное путешествие. А? По одному делу. О, я охотно помогу вам в этом, сэр. У меня есть старинный приятель. Он все устроит. Чудесно. Я вас отблагодарю за это. Корабль. Это должен быть прекрасный корабль, готовый к любым опасностям. У меня есть подходящий корабль. Отличная шкупка, испанец. С готовой командой, достопочтенный сэр. Мой лучший друг, мистер Блендер. Мы можем доверять ему вполне за здоровье моего лучшего друга, достопочтенного сара Трелани. За здоровье капитана! Рекомендую, ваш капитан, ваш судовой врач. А я буду начальником экспедиции и, как вам самим было угодно назвать меня, адмиралом. Здоровья, адмирала Трелани! Не нужен ли Боцман на ваш корабль, Адмирал? Лучшего Боцмана вам не найти. может быть, хотите знать, кто я? Меня зовут Джон Сильвер. Я потерял ногу в бою на корабле под командой сэра Вальтера Ралли. И это могут подтвердить все. Израиль Ганс, ты должен помнить это. Уже будучи одноногим, Джон Сильвер уложил своим кортиком девять врагов. Андерсон, знаешь ли ты Джона Сильвера? Кто помнит, как был захвачен сам Томас в устье реки Ореноко? Тот не может забыть одноногого Джона. <ролевый> а ты, Джордж Мэри? Знаешь ли ты Джона Сильвера? Когда я служил под знаменами герцога Кумберленджера? <ролевый> <ролевый> <ролевый> Есть здесь кто-нибудь из вас, кто не знает Джона Сильвера? <ролевый> я! Я не знаю Джона Сильвера. Мне кажется нам, сэр, что набор команды следует поручить мне, капитану. Дорогой капитан, вы видите перед собой настоящих испытанных моряков. Может быть, они неказисты на вид, но все это отчаянные храбрецы, верные и надежные люди. Отчаянные кораблицы, верные, надежные И все таки сорок. Ну, двоих троих, если хотите, можете нанять сами. А остальных я беру у моего друга Блендли. Прошу вас, достопочтенный адмирал, осмотреть испанцев. Лагманский корабль вашей эскадры. Ура! Смоль. Мне кажется, что этот одноногий и его люди не хуже нас знают о сокровищах Флинта и догадываются о цели нашего путешествия. Может быть, было бы разумнее, если бы мы... Самые разумные. Как можно скорее достать деньги и оружие? Крей! Крей, разыщи Джойса и Гюнтера. Будьте готовы, как хоть Морям океанам Злая нас ведет звезда Бродим мы по разным странам И нигде не вьем гнезда Стала нашим капитаном Черная, как ночь, граждан Что там унывать? Нам нечего терять, идем да пьяна, будет волна, крою волна. Приятели с разворачивай парус. -о -о -о -о -о. веселись, как черт, одни убиты пулями, других убила старость. Все равно собор. Снимай обломки, мёртвых похоронит враг. Скоют от людей потёмки, подвиги морских пройдёт. Проклянут не раз потомки, чёрный наш пиратский план. Сродила тьма, мы бродим как чума. Видишь за час, час леди, слушай за час, я за нас. Эй, эй! -э. Выйдет ли из себя моря Он море поет. Джайс, тебе не следует заниматься тяжелой работой. Ничего, капитан. На острове найдется время для отдыха. Здравствуй, Грей. Добрый день, капитан. Отстань манипиат! Прекрати драку! Вам развенит Веста, Боцман, что на корабле запрещена игра на деньги. Эй, вы! Выброшу кости за борт? Почему мушкета на руках у матросов? Боцман, вы распустили команду! Я вас уже предупреждал! Еще одно замечание, вы будете смещены! Убрать деньги! Спрячь пьястры! Пьястры! Пьястры! Пьястры! Пора захватить все их оружие! А самих выбросить за борт! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Вышвырнуть за борт! И остаться без карты. Ты всегда был идиотом, Израиль ганди <свеск> Старая обезьяна. <свеск> <свеск> Если у нас будет все оружие, пистолеты к вискам и карты в кармане. А кто поведет корабль к острову? Я, Джордж Мэри, Израиль Ганс. Мы все моряки. Ты хочешь сказать, матросы? Андерсон, я побольше вашего плавал в океане. И то не возьмусь за такое дело. Ну и что же, по-твоему, Джон? Не подавать виду, что мы знаем о цели путешествия. Пусть они выроют клад и доставят его на Испаньолу. Ну, а дальше? А дальше отправимся в обратный путь и пустим их гулять. Что? На дно морское. Так <смех> гласит великий пиратский закон джентльменов удачи. Или перережем их, как свиньи. <смех> <смех> По тому же закону. <смех> так всегда поступал старый Флинт и добряк Билли Бонс. Да, добряк Билли был мостах на такие дела. Мертвые не кусаются, говаривал он. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Да, мертвые не кусаются. Когда я разбогатею и стану членом парламента, и буду разъезжать в золоченой карете. Я вовсе не желаю чтобы ко мне ввалился, как черт к монаху, один из этих полпунов. Когда я служил под знаменами герцога Кумберленского. Надо захватить оружие. Я это сделаю, Джон. Надо ну, захватить. Э -э, Веревка давно скучает по твоей бараньей шее. чем? Мы давно в море. Почему я вижу тебя впервые? Меня нанял Ботсон. Что тебе нужно, Йонга? Дженни? Дженни Гокинс? Как вы попали на испаньолу? Что означает этот костюм? Об этом потом, капитан. Ей дело поважнее. Я слушала их разговор. Они знают все. Они хотят захватить оружие и убить вас. Значит, Лавис был прав. Я сейчас позову его. Надо действовать. об этом узнает после. Команда ничего не подозревает. Я стану среди них и буду наблюдать. Если я что-нибудь узнаю, я сообщу вам. Ты зачем шляешься к капитану? Да ничего не могла узнать. Это ложь. Ложь. Я был нем, как могила. Ваш матрос лгун и предатель. Покажите мне его. Позорите его сюда. Я запалю этого негодяя. Довольно. Капитан здесь я. А главного болтуна вы можете увидеть в зеркале. Я предлагаю теперь же напасть на них врасплох и в открытом бою решить дело. Ваша горячность сделает вам честь наявцев, но силы не равны. Вы, я, Джойс, Редрут, Гюнтер, Абрам Грей, словом, все те, кого мы взяли в Дублине, и, может быть, тот матрос, который мне сообщил о заговоре. Мистера Трилони, мы принимать в расчет не будем. Значит, шестеро против тринадцати, или, в лучшем случае, семеро против двенадцати. И потому не нападать, а выжидать и готовиться. Я понимаю, дорогой Лайвеси, что это не так приятно. Но в наших условиях все остальное грозит гибелью. Надо действовать так. Вы, Лайвеси, возьмите карту у мистера Трилони. Нет. Нет и нет. Я длина. Я начальник экспедиции. Я, хозяин испаньолы. Вы, Лайвцы, возьмете карту у мистера Какую <говорит> Карту. Карту. -а -а. И спрячьте так, чтобы ее не могли найти не только пираты, но и никто из нас. Что касается оружия, сделаем так. Oh, my God. Мозлый дурачок Стадо баранов! Олухи! Эй, Юнга! Работать я не потерплю на корабле любимчиков! команде отправиться на берег а если, они... а если они устроят бунт и потребуют карту мы запьемся в каюте и будем защищаться а если они ведь все оружие в наших руках у них только несколько мушкет перевес на нашей стороне но я думаю что этого не случится джон сильвер крепко держит их в руках и не допустит бунта они высадятся на берег и будут стараться найти клад без карты Следом за ними выцедим и и займем крепость Флинта. Мы там будем в безопасности. И пока они, как слепые котята, будут блуждать по острову, мы берем клад, вернемся раньше их на Испаньолу и пустимся в обратный путь. Кулкан на никому не повредит. Двойная порция. Грогу на дороге. Ура! Всем ехать на берег. Всем. Когда я служил под знаменами. Собирать точно с собой. Всем. Всем. Порай не головы. Знаю я вас, налокаетесь Рому, а потом на виселицу. Поверьте, Джон! А, на корабле останется ты, ты и ты, Андерсон. Смотреть в на вахте. Если они что-нибудь затеют, сообщить. Так. дьявольскими наваждения. Сам Флинн говорил мне, белый камень, между трех сосен, 50 шагов вправо, вот пещеру. Где ж пещера? Помяни, Господи, царя Давида, и всю гротость. оба, должно быть, были пьяны, как верблюды. И ты, и капитан Флинн. В бою за кошачье был такой благаус, мы могли бы из него перестрелять всех королевских собак, как куропаты. Когда мы достанем сокровища Плинта, у нас будут крепости и получше этого сарая. Как? Что вы сказали, капитан? О, теперь мне все ясно. Теперь, наконец, я понял, с кем имею дело. Лучше поздно, чем никогда! Да как вы смеете? Если бы я знал, что вы за люди, так я лучше бы ушел с Джоном Силлером! Это никогда не поздно, господин ростовщик! Правильно! Такому ростовщику самое место с пиратами! Что случилось, ты, Испаньон? Эти скоты опоили нас, а сами сбежали на остров. Где Сильвер? Не знаю. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать... Эй! Пока вы здесь, как бараны, ищете клад, эти скоты обманули нас и удрали с карты на остров, держа курс на западную сторону в лагаузу старого флинта. Здесь лес. Надо пройти к белым камням и потом подняться на гору. Эй, не -э! Кто идет? Капитан Джон Сильвер хочет говорить с вами. Капитан Джон Сильвер не слыхал про такого. Это я, сэр. После вашего дезертирства. Команда выбрала меня капитаном. Что вам нужно? Только карта острова. Если вы отдадите нам карту, мы достанем клад и на обратном пути высадим вас на берег в полной сохранности. Карту вы не получите, клада не найдете, компаса у вас нет. Да и судно управлять вы все равно не умеете. Если сдадитесь, обещаю сохранить жизнь. В таком случае, вместо меня заговорят мушкеты! Стойте! Стойте! Мы отдадим вам карту! Если вы не отдадите карту, я открою, что Юнга Джим... Ты захотел обмануть старого Джона? Джон Сильвер не любит предателей! Убирайтесь вон! Мы еще встретимся, Юнга! Мы еще тебя поджарим пятки! Ты будешь знать, как шляться капитану и доносить. А -а -а. Ну что ж, благородные джентльмены, когда вы попадете в руки джентльменов удачи, вы живые будете завидовать мертвым. Мне не надо учить вас драться, друзья. Помните только одно. Каждый наш выстрел. Каждый смертельный удар по пиратам Приближает нашу победу на родине. К оружию, граждане! Да здравствует свобода! Дей барабан походную тревогу Время не ждет Товарищи в дорогу Нас враг живыми не возьмет Наш путь к победе приведет Наша заря взойдет мы свободное, гордое племя, Мы боремся за каждый шаг. Ружья за плечи и ногу в дремя. Кто не с нами, тот и трус, и враг. Ружья за плечи и ногу в дремя, Кто не с нами, тот и трус, и враг. Бей барабан в охотную тревогу. ее боевых атак! Ружья за плечи и ногу с дремя, кто не с нами топит русский враг. Ружья за плечи и ногу с кто не с нами топит русский враг. Хоп, Эй, Хоп! Эй, Хоп! Эй! When it's done, going. всех воров. Живи! Они похитили Джей. Что же вы лабите? Сейчас перевес на их стороне. Надо выждать время смольт. Неужели ты не мог промахнуться, как промахнулся первый раз в жизни старый Флинт, стреляя в этого каторжника? Где-то он, Бенган, помогал Флинту прятать сокровища. Если бы мы взяли его живым, мы и без карты узнали бы, где лежит клад, грязный осел. Господи, царя добыющую круто всего. Казать. Капитан, здесь я. Посмейте только тронуть. И вы будете иметь дело со мной. Хотя у меня не все ноги дома, я сломал свою клюху. Об а этом животное. Я все-таки увижу, какого цвета у вас. Внутренне. И хорошо помни свои права, капитан. Но ты забываешь наши общие интересы. Мы уходим на свет Я один только знаю, кто ты. Я постараюсь спасти тебя, девчонка. Но если уж потом мне придется плохо... Вы путывай старого Джона из петли. Я сделаю все, что могу. Услуга за услугу. Ага. Ветер крепчай. Я буду, капитан. Я Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! А, черная метка! Я так и знал! Ты хочешь стать капитаном, Ганс? А пока дай огоньку, моя трубка погасла! Живей! Слезай бочки! Мы приступим к выбору нового капитана! Помяни, господи, царя Дмитриевичу, кротость Я думал, что ты действительно знаешь правила джентльменов удачи. Вы должны сначала выложить мне обвинения, а я ответить на них. До тех пор я капитан. И ваша черная метка стоит не больше покрытого Плесенью сухаря! Ты хочешь знать обвинение? Это благодаря тебе мы им дали доплыть до острова! Это ты выпущуешь корабля! Вместе с Харцех. Это ты не даешь расправиться с этим предателем! Давай! Молчать! Молчать так, как мы молчали 20 лет, когда начинал говорить Чон Силвер! Друг и брат итальянских пиратов! Нас никто не может обвинить! Без корысти и жалости. У вас нет ни капли здравого смысла. Чего только смотрели ваши матери, отпуская вас в море. Вы хотите знать, почему я не отдаю вам юнгу? Нам нужен заложник. Поджарить ему пятки мы всегда успеем. Но пока он жив, поверьте старому Джону. Чтобы спасти мальчишку, они сами приволокут нам и карту, и клад. И карту! И клад! Ха-ха-ха! А, а, а. а да, и карту, и клад! Капитан! Доктор Лайвеси! Передайте доктору Лайвеси, что капитан Испаньолы Джон Сильвер согласен говорить с ним. Ну, Джон! Крепкая голова. Что вас привело сюда, Шел? Я прошу освободить юнгу Джима. <свист> вот как? Юнга, наверное, оказал вам большие услуги, чтобы так дорожить его шкурой. <свист> <свист> <свист> <свист> ну что ж, мы можем вернуть вам вашего Юнгу на таких условиях. Вы приносите нам карту острова, Ту самую карту, которую кто-то из вас украл у нашего друга Билли Бонса. Вместе с нами идете туда, где хранится клад. Иначе кто вас знает? Может быть, вы подмените карту и заставите нас, как старых верблюдов, искать клад там, где его никогда не было? Мы достаем клад, мы грузим его на испаньолу, вы доводите судно до ближайшего порта, и мы высаживаемся на берег. И тогда Юнга Джим переходит к вам в полную собственность. Я должен это решить с моими друзьями. Дайте нам 24 часа срока. 24 часа, когда речь идет о полумиллионе фунтов стерлингов и человеческой жизни. Это возможно. Эти 24 часа Юнга Джим должен быть в полной безопасности. И это возможно. Юнга Джим проведет эти 24 часа в моей капитанской каюте под присмотром двух надежных людей. Я буду охранять Юнгу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ты? А? И ты, Джордж Мэри. За юнга ответишь головой, когда я служил под знаменами. -а -а. Ну! пропало. Здесь кто-то побывал раньше нас. Не падай духом, Редруд. Теперь я начинаю понимать, что хотела сказать Жене. Джойс, а Редруд тебе расскажет, что надо делать. Смоллит? Теперь все ясно. С Редрутом Клада. Дженни на Испаньоле. Я говорил с Джоном Сильвером. Дженни упорно показывала на стенку в шалаше. Надо во что бы то ни стало освободить шалаш от пиратов и осмотреть его. У меня есть план. Ничего сделать нельзя. Джон Сильвер со своей шайкой следит за дорогой. Мы не можем пробиться к Кладу. Пойдем. Воды. Воды. У меня затекли руки. Веревки режут мне грудь. Я надеюсь, что придириже сокровищ. Мистер Трилуни оценит моё доброе сердце? О, да! Шайка однодолгого джона бродит на опушке. Надо усилить охрану. удачи. У нас нет оснований ссориться. С вами мы быстро найдем общий язык. Вы не бунтовщики, которые хотят отнять у нас все добро. Я охотно вручу вам карту. И мы поделим клад пополам. А мы воспримем в почетную семью пиратов. А? Если я правильно понял, Дженни, клад находится где-то здесь. Тут какой-то странный углубление. Золото. А я, старый болван, не знал, что она рядом со мной. Скорей, скорей на Испаньолу! Приятели, смелее разворачивай парус, ю ху веселись, как чурканье, Убитые пулями, других убил. Три голоса этой песня лучше выходит. Дай ключ от каюты. Когда я служил под знаменами герцога Кумберленского. У пьяного быстрее время бежит, чем у трезвого. На моих часах 24 часа прошло. Дай ключ. Мы не быстро дал, узнаем, где карта. Поигоспица ряда. Я дам. лунга довольно сидеть в этом собачьем ящике идем исповедоваться по имя отца и сына и святого духа а -а -а. влаги. Спасибо, друзья. Спасибо, Джень. Ты не напрасно переодела с мальчиком, чем и заменила Юнгу. Ты доказала, что молодые патриотки умеют выполнять свой долг перед Родиной. Назначаю тебя адъютантом в отряд доктора леви